Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радиоцентра Сан-Гейтс, и у нас на связи Анна Ласточкина, ведический астролог из Таиланда. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада снова быть в эфире. Замечательно. У нас в Чикаго сейчас 8.30 утра, в Таиланде столько же вечера. Ну а в Москве 4.30, да, где-то примерно вот середина дня. Ну что ж, о чем же мы сегодня будем говорить? А говорить мы будем очень на интерес, на очень, я считаю, интересную тему, во всяком случае, она интересна для меня и, надеюсь, для наших радиослушателей. Тема ведической астрологии и питания, и как по нашей астрологической карте можно определить наши желания, наши потребности, и вкусовые предпочтения. Вообще вопросов очень много интересных. Поэтому начнем прямо сразу. Начнем прямо сразу с такого вопроса. Можно ли по гороскопу определить привычки в питании человека? Да, действительно, это интересная тема. И по гороскопу, по большому счету, можно определить все. И, и в том числе привычки питания. Да, потому что город это такая обширная, но ну, это, это универсальная матрица нашей жизни. То есть она включает все аспекты, которые у нас только могут быть в этой жизни. И, конечно, есть такой раздел астрологии, который называется «Медицинская астрология», mm. и подраздел «Диетология в астрологии». И кто этим интересуется, кто это изучает, те астрологи, конечно, могут давать рекомендации в питании, определять привычки в питании. Определять, какие вкусы у человека являются даже на данный момент, на текущий период какой-то, являются важными для него, и почему человек, например, набирает вес или наоборот его теряет, почему вдруг у него появляется желание есть мясо, когда он был много лет вегетарианцем, uh -huh. или, например, почему у него вдруг изменяется сильно а вообще концепция здоровья и питания, это связано, конечно же, с влиянием планет, с той а, самой последовательностью, которая у нас предопределена в этой жизни. И мы ей можем пользоваться себе во благо, конечно же. То есть мы можем знать, какие у нас идут периоды, какие у нас могут возникать предпочтения. А, и, а, давать себе какие-то рекомендации, либо давать клиентам, которых мы консультируем, эти рекомендации по питанию. Но чтобы вообще как-то к этой теме подойти, мне, конечно, нужно сначала изложить определенные теоретические основы, потому что без них никак. Да, То есть мы можем говорить, конечно, что да, это возможно, но как, как такое возможно, из чего складываются эти интерпретации, как планеты могут влиять на наши вкусы. Замечательно. Вот прежде, да. чем мы это начнем, я да. просто хочу немножко вот как бы разобраться. То есть, в принципе, если человек, допустим, ну, может быть, мы в дальнейшем это откроем, но просто такой вопрос возник у меня. Вот если человек как бы нездоров и питается не совсем правильно, ну, как бы неправильно, опять же, что такое правильно-неправильно, это очень-очень да. очень философское понятие, но неправильно, наверное, касается... Того, что касаемо его болезни, что если у него какие-то есть проблемы, ему нужно поменять свою диету, исключить какие-то продукты питания, а другие, например, наоборот, подключить. А вот его планеты говорят о том, что у него как раз вот то, что он ест, это его вкусовые предпочтения по тому, как написано в его карте. То есть, ну, может быть, мы в процессе это откроем, просто у да, вот да. меня возник такой, такой вопрос, что все-таки делать? Ага. Да. Действительно, такой вопрос очень резонный, и астрология дает ответ на этот mm -hmm. вопрос. вот Это диетическая астрология. Да. На самом деле, вкусы должны быть удовлетворены. Без mm -hmm. этого никуда. Только есть негативный аспект вкуса и позитивный аспект вкуса. Мы не можем вычеркнуть определенные продукты, не заменив их чем-нибудь. Не mm -hmm. заменив их тем же самым вкусом, только в более позитивном ключе. И поэтому даже когда пытаются сидеть на диетах и что-то убирать, это будут просто качели. То, То есть. есть мы будем какое-то время себя ограничивать, потом мы будем опять набираться этого вкуса, которого мы себе лишили. Угу. И вот а, к этому я хотела подойти, с этого начать. Какие бывают вкусы и с какими планетами, с какими да. энергиями они связаны. А, но у нас, а, как мы знаем, основных планет 7. И у нас вообще это число 7. Оно является таким базовым, ключевым для объяснения различных моментов, которые у нас происходят в жизни. То есть, например, у нас есть семь нот, у нас есть семь цветов радуги, также у нас есть семь вкусов. И эти семь вкусов, это как определенная симфония. То есть для человека обязательно испытывать все из этих семи вкусов, они разные по своему качеству. Они разные по своей, так называемой в кавычках, полезности, потому что какие-то вкусы мы можем отвергать, считать, что нам это не надо, ну, например, какой-нибудь едкий вкус да, или вяжущий вкус. Но все это так или иначе организм будет требовать, потому что это единая симфония, единая гармония и определенное сочетание вкусов характерного человека даже для определенного периода его жизни. То есть какое-то может быть повышаться предпочтение, как какое-то понижаться. Так вот, первый вкус, я начну с первой планеты Солнца, первый вкус солнечный, он называется едким вкусом, то есть у него такое странное название, это не острый вкус, нужно отличать, потому что острый вкус это вкус Марса, а Солнце это даже не вкус, потому что на санскрите то, что мы называем вкусом, называется словом «раса». Раса может переводиться как вкус, но на самом деле это отклик наших органов чувств на состав химического вещества. И эти органы чувств они могут быть различны. Это не обязательно рецепторы на языке. Так вот, от такого вкуса, как едкий, ну, таких рецепторов на языке для едкого вкуса, которые бы отличались от других рецепторов, их нет. Но это тот вкус, который дает нам ощущение тепла. То есть того солнечного тепла разогрева наших внутренних органов, разогрева всего в нашем теле, и нам этот вкус обязательно нужен. Опять-таки, здесь я «вкус» говорю в кавычках, это больше как ощущение. Угу. И есть как очень природный и очень здоровый аспект вкуса едкого. А есть нездоровый. Так вот, какой здоровый? Здоровый это, например, имбирь. То есть это такие корнеплоды, которые несут энергию солнца, которые несут вот этот едкий вкус. Даже если имбирь положить на руку, то есть намазать, мы ощущаем эту остроту, мы ощущаем вот это тепло. Это имбирь, чеснок, это все, что относится к редису, хрен в том числе. То есть вот такие... Острые. Острые в кавычках, потому что это не перец чили. Это вот корнеплоды, которые содержат вот этот едкий вкус. И он нам нужен для разогрева. Потому что если нам холодно, особенно чем холоднее климат, тем больше организм нужд, нуждается в этом солнечном вкусе. Угу. А нездоровый аспект этого вкуса – это термически обработанная пища. Ну, нездоровый опять-таки в кавычках. Потому что если мы живем на севере... То есть термически, если мы исключаем всю термически обработанную пищу из рациона, нам не хватает этой энергии, то есть нам не хватает горячего в организме. То есть, конечно, если мы живем в тропиках, у нас постоянно солнце, то потребность в этом ощущении, она немного снижается, но она все равно есть. То есть ее невозможно исключить. У нас есть всегда потребность переживать тепло. А если мы говорим о сезонном питании, то, в принципе, имбирь лучше, если опять меняются сезоны, мы живем в таком климате, то имбирь, наверное, лучше использовать больше в зимнее время года, да? когда холодно. Да, да. Да. Угу. да, то есть в зимнее время года всегда повышается потребность в этих продуктах. Чеснок считается, с одной стороны, таким продуктом, который отрицается, особенно в вот ведической литературе, mm -hmm. кто практикует аюрведу, чеснок считается тамасичным продуктом, то есть который нас загоняет в такие вибрации, которые, которые мы хотим избежать. Но на самом деле. Ну не ничего, все оп, хотят так, избегать. На да, да, самом деле ничего плохого в тамосе нет. Это... Это экстренная мера, Тамас, это экстренная мера для исправления какой-либо ситуации. И вообще солнце связано с очищением организма, в том числе и защитой а, иммунной. И если нам нужно срочно избавиться от каких-то бактерий, срочно простимулировать иммунную систему, то есть чеснок это лучшее средство для того. Что... Но если мы регулярно будем потреблять чеснок, причем я тут говорю о сыром чесноке, термически обработанный он уже не такой. Он, не влияет так, то мы будем постоянно кишечную микрофлору убивать, какие-то бактерии там, и у нас могут развиться грибки под названием кандида, вот дрожжевая инфекция. Это если постоянно, постоянно каждый день есть по, там, по три головки чеснока. То есть все хорошо в меру. Да, и это как природный антибиотик через чеснок. Mm -hmm. Когда у нас возникла ситуация, когда нужно применить такое томасичное очищение, очень оно оправдано бывает, то нужно есть чеснок. Ну, имбирь не обладает такими свойствами, имбирь, в принципе, можно употреблять. Не, бо, не боясь, регулярно. Да, да, регулярно. Но опять-таки зависит от души. Тут еще очень mm -hmm. все сложно, да, зависит от самой комплектации, так скажем, какой человек по своей природе. Тема питания, вот сейчас мы начали, да, да, да, конституция, она настолько сложна, что я в конце подытожу, конечно же. Вот, и я, я бы рекомендую не впадать в крайности. То есть, если вы услышали, что. Солнце, нездоровый аспект Солнца ⁇ это термически обработанная пища. Но это не значит, что ее надо резко сразу исключать. Нужно хотя бы дослушать до конца. До вывода. Вторая у нас, второй вкус. Это действительно вкус, для которого у нас есть рецепторы вкусовые. Это соленый вкус, лунный. Луна за него отвечает. Этот вкус есть в природном виде, в листовых овощах. Это натрий хлор, он есть в листовых овощах, в, в сельдерее очень много, в каких-то корнеплодах. И а, а нездоровый аспект – это поваренная соль. Опять-таки, нездоровый в кавычках – соль нам нужна. Соль нужна и очень сильно тянет на соленое. Например, у женщины включается луна, когда она беременеет. Да, ее тянет на соленое, потому что нужно образование вод, соленой среды для того, чтобы плод развивался. То есть соль нужна. И если человек исключает соль из рациона, то есть он исключает лунный вкус. То есть он исключает полностью и, и не добирает из каких-то его источников других. То есть это опять-таки стрессовая ситуация, чего-то нет в этой гармонии, в этой симфонии. Так, дальше. Дальше у нас Марс. Марс, понятно, это острое. Все, что связано с, еще также с горьким. Острое, даже не острое, а горькое. Потому что острое, оно может быть отнесено к Солнцу тоже. А вот именно горький вкус, горечи, это Марс. И если... Ну, Марс это такая экстренная мера. То есть всегда Марс, это планета, она сама по себе массивная. И она связана с экстренным выбросом адреналина. И вот все горькие и острые продукты, они запускают такой вот стресс для иммунной системы, представляю. Вообще стресс для организма. И в результате этого стресса выбрасывается адреналин, запускаются такие процессы, чтобы там что-то победить. Mm -hmm. И а, все вкусы Марса... Они для медицинских целей по большому счету. То есть, даже мы знаем, что все таблетки горькие. Yeah, да. Да. То есть, это, это медицинское такое вмешательство, когда нужно экстренно, срочно что-то поправить в организме. И невозможно все время горечью питаться. Есть, ну, это, но, горечь, да, но горечь нужна. Она нужна для вот того, чтобы наверное, чувствует... да, вот перец мы включаем в какие-то чистки да, организма, mm -hmm. какие-то детоксы да. да, вот оно для этого и служит это как раз да, кстати, Марс, Марс это, работает да, да. одна из планет, которая за детокс соответственно, потому что у нас он связан с очень быстрым выбросом чего-то из организма и, с вот, и перец чили он находится под управлением Марсом mm -hmm. он, он, кстати вот этот вкус острова перца чили приводит к зависимости и считается что после сахара вторая зависимость наиболее распространенная это зависимость от перца чили то есть от постоянного ожога организма и в результате этого ожога выбрасывается адреналин и человек стимулируется нервная система стимулируется и вот в восточных странах или где в Мексике там где есть очень mm -hmm. много этого Продукты употребляют, там наблюдается конкретная зависимость Сили. людей от перца чили. Да. Да. Вторая после сахарной зависимости считается. А если такое, mm -hmm. что, вот, допустим, пита, доши, конституция пита, вот им как бы нельзя использовать, не рекомендуется использовать острые mm -hmm. специи, да, а им хочется. Им, mm -hmm. ну, во вся... У меня, во всяком случае, есть такой пример. Uh -huh. это, вот это желание, это, это как бы уже привычка, и от нее надо избавиться быстрее, как бы, ну, постараться над этим поработать. Или все-таки... Uh... Надо пока Пока организм позволяет, надо удовлетворять. Но я сейчас скажу, что гороскоп ⁇ это такая целостная система, и мы можем идти... Совершенно с противоположного конца. Можно посмотреть, для чего человеку нужен этот стимулянт, Питта. Пита предполагает, что человеку нужно много быть в движении. Допустим, у него Марс влияет на его тело физическое. Это действительно дает Питта конституцию. Один из вариантов увлечься каким-нибудь спортом. И отпадет желание в стимулянте физической. О, да. Okay. да. То есть мы можем mm -hmm. с другой yes. стороны пойти. Но. Никак не реализовывать этот Марс мы не можем. Mm -hmm. То есть, так же, как мы будем, нам будет хотеться сладкого, это Юпитер, я сейчас скажу. Да, этом, да, да. Да, да, да. Но мы можем по-другому увлечься чем-то, и у нас а, как бы не будет зависимости от сладкого. Сладкое мы все равно будем есть, да, и перечили все равно можно есть. Но уже не будет такой тотальной зависимости от этого ну, как бы, от этого ощущения, потому что ощущение будет приходить еще и с другой стороны. И вот, что я хотела сказать, что это кофе, кофе относится к шоколаду. Шоколад – это горький вкус. Ну, сам по себе шоколад без добавления сахара, да, это да, горечь. Да. Да, это тоже стимулятор. Да. Да, 95%. процентный, да. 95-процентный. Связан с Марсом. Кофе, чай, перец. Черный чай, да, скорее всего? Да, черный чай, сказать. да. Ну, чай может быть любой, да, да. конечно. Черный чай, как все, все стимулянты, все, что стимулирует нервную систему. Это относится к Марсу. А, а Здоровые аспекты стимулирования нервной системы – это либо физические упражнения, либо, либо, вот, что я подзабыла, какие у нас бывают здоровые стимулирования по Марсу. А, горькие листовые овощи, подглядела То твоей записи. Да, это дело известное. Но опять же, тоже увлекаться не нужно. То есть это все горечи. Но мы много и не съедим горьких листовых овощей. Ну да, типа как листик одуванчика или, по-моему, аругула тоже такого вкус имеет горький. да. А дальше у нас Марс, Меркурий возьмем. Угу. Давайте возьмем сначала Юпитер, Меркурий под да, конец. Со сладенького, про сладенькое да, поговорить. Да. Сладенькое, кисленькая. Меркурий под конец. А Сладенькая это Юпитер. И Юпитер, что нам дает в гороскопе, набор веса. Если это очень сильный Юпитер, ничем не контролируемый, например, Сатурном, и он да. связан как-то с телом, то это ярко выраженная капха душа, это склонность к сахарному диабету, и это неконтролируемый набор веса. И такие гороскопы действительно часто встречаются, особенно у женщин, которые страдают избыточным весом. У них обычно сильный Юпитер, и вот и даже по Юпитеру ну, мне приходилось действительно много консультировать и помогать решать проблему опять-таки с другого конца. Потому что невозможно женщине отказаться от сладкого. Это нереально. Сладкий вкус является как раз-таки самым большим наркотиком. То есть это самая большая зависимость среди вкусов. И мы не можем жить без сладкого. Вот, кстати, планеты, которые благотворные в гороскопе, это самая большая часть нашего рациона. Это то, что мы едим регулярно. То есть это сладкое, это соленое. Луна, Юпитер, это еще будет кислая Венера и Меркурий смешанная. То есть все вот благодетели планеты, которые считаются, они на повседневном, повседневном рационе нашим отражены. А вот эти едкие, горькие и еще вяжущие будут Сатурн, они в маленьких дозах. То есть это они такие томасичные вкусы, mm -hmm. что касается Марса особенно, Солнцем, mm -hmm. не связано, да? если yeah. это не чеснок. И они используются в экстренных случаях для лечения в основном. Так вот, сладкий вкус он присутствует практически везде. Что бы мы не ели, там есть состав сладкого вкуса. Но самый здоровый аспект это, конечно, фрукты, в которых больше сладости, нежели кислоты. Но все фрукты, так или иначе, они сладкокислые. Mm -hmm. вот. Чем слаще фрукт, тем больше он находится под влиянием Юпитера. И чем больше в нем кислоты, тем больше в нем влияние Венеры. Давайте, а нездоровый аспект а, Юпитера это сахар. Ну, сахар вот этот рафинированный, который, как мы знаем, смерть. Да. <laughs> да. И который очень плохо... Белая действует. смерть, да. Да, да. Действует на кишечник, на кишечную микрофлору, убивает там многие полезные бактерии, и там патогенная возникает микрофлора, и влияет плохо на наше настроение. Действительно, наркотик, нам нужно еще больше сахара, чтобы себя чувствовать хорошо. А, и в результате у нас кишечник недополучает веществ. То есть это такой ну, замкнутый круг. Да, да. Да, но это все понятно, что сладкое, mm -hmm. сахар это плохо. Да, да. Но, но вообще сахар это хорошо, это Юпитер. Сладкий вкус. Да, да, да сладкий вкус. Да, вкус а с, да, белый сахар, это действительно, его лучше чем-то заменять. И да, следующая у нас планета это Венера. Венера, как я сказала, кислый, все кислоты, вообще все, что связано с кислотой, это Венера. И здоровый аспект этого вкуса это кислые, сладкокислые, с больше с кислинкой, овощи и фрукты. А нездоровые это уксус, вино. Что еще может быть кислое у нас? Ну, уксус добавляется буквально во все соусы, вот этот кислый вкус, это нам всегда нужно испытывать, вот это венерианское чувство. Венерианское вот да. чувство, это какое чувство? Это чувство блаженства, чувство удовлетворения? Да. Да? да, да. вот чистая сладость, это Юпитер, а если это с кислинкой, то нам это еще больше нравится. О, интересно. Мы же любим все это вино. Оно, это продукт. Ну да, Написление, это кто, поражение. кто, как, кто да. как. У кого-то в какой-то момент наступает... А, а, не знаю, во всяком случае, я перестала пить алкоголь после поездок вот, в Бразилию. Когда, ну не знаю, какие-то моменты наступают, что просто алкоголь уже вообще не нужен. Да. Когда ну, мы это... находим, опять же, когда мы заменяем чем-то другим. Давайте другими заменяем, правда? Это, да. Невозможно так просто сказать человеку, отказывайся, да. Не, да, не дав ему альтернативы. Альтернативы во внешнем пространстве, где он может это же как-то использовать. И если это не какой-то аскет, который собирается, напоры, uh -huh. йог, да. монастыри, йога. Да. Это человек, которому так или иначе нужно вот это вот заземление, вот этот вкус, энергия Венеры. А для женщины она может идти через разные сексуальные, процедуры, массаж, ощущения какие-то, да, ну вот. И это может заменить вино. Но на самом деле кислый вкус это кислые фрукты. И еще нездоровый аспект кислого вкуса это незрелые фрукты. Есть в некоторых культурах даже такое, такие традиции употреблять незрелыми фрукты. Ну, например, в Таиланде незрелая манго, то есть это кисленькая такая вот э, субстанция. Они макают его в перец чили, вы ну, получается <laughs> нечто, нечто то, что, то, что они любят. Да, вот. А Что-то нас укащали в Индии, посыпали солью фрукты. Это, наверное, да, это, да. Это, это то же самое. Это скорее незрелая. всего незрелая манго. Да также mm -hmm. незрелые лимоны, которые дозревают уже не снятые из дерева. вообще вся незрелость, она считается нездоровым аспектом. Mm -hmm. То есть, она, она больше эти кислоты вредят. ну и вообще зависит, конечно, опять-таки от конституции. некоторым кислоты вообще противопоказаны, вследствие проблем с желудком вот. Интересный момент у нас сейчас созревает черная смородина вот в огороде. Она вот практически уже готова, но еще вот, ну, надо выбирать ягоды. И вот мне просто нравится пойти, выйти в огород и вот совершенно срывать ягоды. Они часто попадаются и незрелые. Ну это uh -huh. как-то, я сейчас только задумалась, что да, это не совсем, наверное, хорошо. Это не совсем природно, конечно, но это особой погоды не сделает. Ну, тем не более, говорит. что это происходит да. там вот, так редко, да. вот она сейчас созреет, уйдет и соберем и все закончится. Uh -huh. Да. Так, и у нас остался вот наш Меркурий о котором стоит отдельно поговорить. Дело в том, что в ведической литературе, аэровидической, ему приписывается вкус смешанный. Uh -huh. И а, изначально а, в нашей такой медицинской теории западной было четыре вкуса. Вот, 4 вкусовых а, ряда таких, четыре типа вкусовых рецепторов. Это соленая, горькая, сладкое, кислое. А в ведической литературе 5. Вкусов, то есть, который различает язык. И Меркурий а, относили к смешанному, некому непонятно, что за вкус смешанный, но дело в том, что наконец-то открыли его, этот смешанный вкус, он называется умами, этот вкус, его открыли в 19 веке, а, японский исследователь, поэтому он называется по-японски, умами переводится как приятный вкус. И это тот самый... Это те рецепторы, которые реагируют на высокоструктурные белки, какие-то высокоструктурные белковые образования. И самый распространенный продукт, самый распространенный этот самый белок – это глутамат натрия. И как раз тогда он был открыт, что это действительно вносит какой-то послевкусие, какой-то своеобразный вкус блюда, если туда добавить глутамат натрия. Его, естественно, сейчас везде и добавляют. Это как раз-таки нездоровый аспект меркурианской, меркурианского вкуса. А здоровый аспект – это сочетание различных вкусов. Вот Когда мы комбинируем различные продукты, у нас получается нечто новое. Да. Вот Какой-то смешанный вкус, который дает нам тон. Определенный тон. И этот тон, он связан с вот этими высокобелковыми структурами. У нас есть определенные рецепторы на языке, которые их чувствуют. И вот люди, которые отказываются от э, смешивания пищи. Ну, есть такие направления в диетологии. Да, да? раздельное питание. Да. Такое, да, да, ну, раздельное питание, окей, раздельное да, питание там-то да. все-таки компонуется. Да. А есть такое, ну, например, есть фрукторианство, и отдельное такое радикальное направление фрукторианства называется моноедение, сыромоноедение. То есть за один прием пищи мы должны съедать только один продукт какой-нибудь. Или один, один фрукт, вот только этот да. фрукт, или только да, вот этот, этот фрукт, орех там, или да. да. Потом надо какое-то время подождать, он переварится, и тогда нужно следующий. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот так вот, моно. Mm -hmm. mm -hmm. То есть mm -hmm. есть mm -hmm. и такое направление, да. И а, дело в том, что здесь мы, значит, придаем вот эту нашу потребность а, в разнообразии, которая определяется Меркурием. То есть мы не удовлетворяем Меркурий, да, таким образом? Мы не удовлетворяем, да. Это именно сочетание продуктов, когда мы смешиваем салаты, и у нас получается какой-то новый вкус. То есть это здоровый аспект Меркурия, да. Да. Есть, конечно, неудобоваримые сочетания, и Меркурий за это отвечает. То есть Меркурий в здоровом аспекте это сочетания, которые, которые удовлетворяют эффекту синергии. То есть в результате сочетания продуктов у нас получается и пищеварение лучше. Есть такие вещи. Да, то, да что, так, например, если... мы знаем, что нельзя смешивать молоко в принципе с фруктами, ну, особенно, да. Да, хотя делают. Абсолютно. Да, угу. что это дает такой эффект лактозный. Ну, в общем, да, есть такие общепринятые какие-то понятия. Я думаю, что вот это интересная привилегия как раз поваров или кулинаров, те, которые учатся этому искусству, да, знать, какие да. какие продукты с какими или специями сочетаются, для того, чтобы было действительно да. вкусно. Да, да, точно. И а, вот... Следующий, последний, uh -huh. вкус, который опять-таки не является вкусом, который зарегистрирован у нас на языке, то есть там у нас нет рецепторов, uh -huh. это опять-таки наше ощущение холода. Если Солнце было наше ощущение тепла, то здесь Сатурн это ощущение холода а, в пище, в продуктах. Uh -huh. И вкус, вкус называется, в принципе, вяжущий, но нет таких рецепторов, которые бы реагировали только на вяжущие продукты. Это вкус или раса так скажем, раса, которая э, отражает такой химический состав, который заставляет э, наши органы, наши ткани сжиматься, то есть э, эффект сжатия происходит. Например, мы знаем, что вяжущие продукты э, они противодействуют чему, Запорам. Mm -hmm. вот. Ой, нет, нет, нет, они вызывают. Они их вызывают. То есть происходит сжатие кишечника, происходит такое определенное зажатие, консервация такая, и это связано с эффектом, за который отвечает Сатурн. И все холодные продукты, и нездоровый аспект Сатурна, это склонность употреблять холодные продукты прямо из холодильника. И вот говорят, что даже если вы берете продукты из холодильника, дайте ему полежать, чтобы он приобрел комнатную температуру, а потом его съедайте. Потому что это увеличивает эффект вот этот нездорового Сатурна и может привести к несварениям кишечника, к запорам, и метаболизм замедляется через эти. Продукты. Я думаю, это особенно mm -hmm. плохо для ваты конституции, да, если да, я не ошибаюсь, да. Да? холодные продукты, они еще больше усугубляют дисбаланс ваты. Да. да, все верно. Действительно, я вообще с детства помню, что я не люблю... Я не знаю, как это получилось, или это была привычка, или родители приучили, но я вообще не люблю продукты из холодильника. Они у меня просто не... Я не чувствую вкуса, когда продукт холодный. Uh -huh. Это интересно, да. Но Оказывается, это, это Сатурн. Влияет. Но иногда пиктотипом, у которых много огня, в организме, им нужно охлаждение, то есть какое-то определенное. Еще вот, например, это такие продукты, как лист малины, он обладает эффектом Сатурна. А в положительном аспекте Сатурн немножко расслабляет организм. И вот когда женщина готовится к родам, не рекомендуют лист малины для того, чтобы... Во время схваток раскрывалось лучше, то есть, как бы, шло лучше расслабление. Лисмалина – это как раз сутурнянский вкус. А все вяжущие вкус, ну, так или иначе, вяжущие какие-то продукты... Ну, да, они это, взят... например, хурма или неспелый банан может обладать... Да. Да. да, да. Ну, вяжущие травы, -то у меня окопник. То есть это уже конкретно из медицинской астрологии. Можно это все изучать, для себя выписать, какая трава, чем какой обладает энергией планеты. Вот, где-то у меня было записано. Да, это все настолько глубоко, да. это можно изучать да. и применять и угу. э, непочатый аспект. Да, знаний, это не очень все интересно а избыток если мы если у нас очень много вкуса сатурна и у нас сатурн не очень в карте то есть у нас есть такие предрасположенности к сатурнианским болезням то это может вызывать судороги вообще судороги напряжения мышечной системы mm -hmm. но в самом таком крайнем проявлении сатурна это паралич то есть когда тело парализуется mm -hmm. Крайнее проявление Сатурна на тело человека. Mm -hmm. да. да, это уже глубоко. Mm -hmm. Ну хорошо, тогда пойдем дальше. Пойдем дальше. Как же все-таки формируются вот такие вкусовые предпочтения? Mm -hmm. Как это связано с астрологией, с планетами? Как это... mm -hmm. Да. Да, ну, во-первых, биологически, как формируется вкус. Все начинается с нашего детства. Когда вкус начинает формироваться, когда нас мама кормит грудным молоком. И у нас формируется ферментная система. И зависит Все от на... того, что ела мама, да? Да, зависит, конечно. Она передает информацию через молоко о том, к чему ребенку нужно готовиться. И у, него, и у нее через молоко... У ребенка через молоко начинают вырабатываться определенные ферменты. Уже начинают зачатки пищеварительной системы. Вот, а, то есть передается та информация о пище, которую нужно будет переваривать. И, кстати, грудное молоко обладает вкусом Меркурия. Вот этот сам, самым вкусом кумами. То есть, mm -hmm. вот этот вот вкус а, высокоорганизованных белков, он связан с грудным молоком. То есть, там сочетание всего и впервые человек сталкивается с этим вкусом через грудное молоко и у него естественно есть зависимость почему у людей у многих потом возникает зависимость от глютамата натрия то есть, если в ресторане добавляют глютамат натрия в еду то человек идет в этот ресторан не знаю этого ну, вот, в азии сплошь и рядом везде глютамат натрия используют в пищевой индустрии и в ресторанах и еда действительно вкусная и идет вот это еще та память о грудном молоке которая да, которая есть у человека у каждого. Uh -huh, uh -huh. А, вот. И а дальше... если мама не кормила uh -huh. а грудью, а давали добавки, uh -huh. то у него нет как бы нету этого ощущения. Именно поэтому, ну, вообще не только поэтому, конечно, uh -huh. рекомендуется кормить грудным молоком, но uh -huh. как с этим ну, быть? молоко это такая а субстанция живая. А То да, есть. есть Если мы берем искусственное оскармливание, там тоже ничего такого страшного нет, все формируется рано или поздно. Но дело в том, что через грудное молоко передается гораздо больше информации. И эта информация формирует пищеварительный тракт ребенка. Угу. Гораздо быстрее, беспроблемно. Угу. А там ему ну, немножко идет слепую пищеварительный тракт. Потому что там есть а, универсальный набор а, универсальный набор каких-то аминокислот, витаминов, и этот универсальный набор ему дает возможность выжить ребенку. Но у каждого ребенка есть генетическая предрасположенность. И каждый ребенок ну, настроен со своей мамой. И, конечно, если он питается молоком, то а молоко уже знает, какую надо информацию давать в соответствии с генетическими предрасположенностями этого ребенка. Потому что ребенок в животе маме развивался, он все уже это помнит. То есть это какая-то неделимая связь. Ну -ка. Это гораздо более выгоднее да, получается. Ну да, да. Но а, ну, я вот не знаю, честно как сказать, если был на искусственном скармливании, есть ли там вкус, вкус у мамы в, в смесях? не знаю, нигде об этом не читала вот я ну. читала только что, вот в википедии точно написано, что грудное молоко содержит вкус умами mm -hmm. да, а смесь надо ну, подумать, это не да, неизвестно да. добавляют или не добавляют может, может быть об этом про камкани, которые производят вот эти добавки, может быть они об этом и знают и, в общем да. не секрет не секрет ну, можно в любом случае поискать в интернете Да. Да. И а, как формируется ферментная система? Потом ребенок начинает пробовать ту пищу, которая ест мама. То есть, mm. И а, вообще привычки вкусовые закладываются через второй дом гороскопа. Второй mm. дом гороскопа ⁇ это питание, это семья, род, бабушки, дедушки, все, кто окружает ребенка во время его детства. Вот как они питаются. Такие привычки он будет нести всю свою жизнь. Причем под них, под это питание, у него сформируется ферментная система. Если там едят мясо и много мяса, то, соответственно, будет такая пищеварительная система, которая будет уметь переваривать большое количество белка животного. Если там не едят мясо, едят больше молочных продуктов, то будет, соответственно, вырабатываться такие ферменты, которые расщепляют вот эти вот лактазу, да? и известно, что есть нации, вот, например, восточные, китайские и ну, частично здесь тоже у нас в Таиланде, mm -hmm. с лактозой недостаточностью. Mm -hmm. то есть, mm -hmm. э, не могут это, переваривать да, молоко. да. да. Mm -hmm. Тради традиционно, потому что не было молока в питании, в рационе, mm -hmm. и у них уже генетически сформирована такая система ферментная, что на молоко не надо никак реагировать. Есть mm -hmm. соевое молоко, есть соя, то есть здесь распространено очень соевое молоко. Все, so это yeah. большой вопрос на самом деле. Yeah. А вот бывают такие случаи, что ребенка в детстве, как бы, ну, не в самом там детстве, когда он уже может есть мясо, когда уже есть зубы, его просто уговаривают, заставляют, что вот ты должен есть мясо, это тебя там укрепит, ты будешь расти большой. Потом этот ребенок подрастает и вообще вспоминает, что он с детства мясо ненавидел, его не хотел и становится вегетарианцем. Как вот Это можно как-то связать с астрологией, с гороскопом? Ну, конечно, да, а вообще предпочтения, самые базовые предпочтения в питании, они смотрятся по второму дому гороскопа, если там идет влияние благотворных планет на этот дом, если нет особого влияния Марса, Марс очень тесно связывает с желанием есть что-то такое весное, да. Лесное, да. И то, если человек находится на определенной стадии эволюции сознания, что тоже, естественно, даже мы не знаем, какая душа пришла. Возможно, вот он пришел сюда, чтобы пережить этот опыт, отказаться от мяса. То есть это, это его личные какие-то даже, может быть, кармические задачи он с тобой принес. И дело в том, что легче отказываться тогда, когда второй дом не нагружен злотворными влияниями. А если он нагружен, то это происходит, даже это может происходить тоже, но только через борьбу. Через борьбу, через вот да, качество да. да, с трудностями, через качели. Или такой человек начинает, когда переходит на вегетарианство, он начинает все равно устраивать войну уже сыноверцами. То <с есть, видно, вот эта вот резкая энергия в доме питания. Она все время как-то да проявляется. То есть ему надо повоевать в любом случае. За хорошее, за плохое, на что-нибудь да за что-нибудь. Понятно, да. интересно. Да, хорошо, где мы там остановились? Ну, Мы остановились на том, как у нас формируются привычки в питании. Да. И если мы поняли, как они сформировались... Привычки в питании, они всегда связаны с базовыми ценностями человека. Потому что mm -hmm. второй дом гороскопа – это базовые установки и ценности человека. И когда они начинают меняться, автоматически это отражается на привычках в питании. Либо наоборот, связь у нас оба конца. Если мы начинаем менять свое питание, нам приходится пересматривать свои базовые ценности. И у нас есть дом гороскопа, сфера жизни, которая стоит прямо напротив второго. Это восьмой дом. Дом трансформации, смерти, перерождения. И если мы говорим о питании, то это будет дом голодания. То mm -hmm. есть, если второй дом – это дом принятия пищи, когда нам хорошо, уютно и вкусно, ему удовлетворены, обеспечили свою базовую потребность, то в восьмом доме – это а, трансформация, это отказ от питания и это желание как-то трансформироваться через отказ от чего-то. Вот такая вот а, восьмой дом дает, сильный восьмой дом дает человеку умение остановиться кем-то другим в этой жизни. То есть а, наступают определенные периоды, mm -hmm. которые связаны с восьмым домом. И если у человека то -то связан с этим домом Лагнеш, или Лагнеш это хозяин первого дома, то есть это планета, которая управляет самой личностью, телом человека. То это как раз периоды, когда человек может экспериментировать на почве питания и пытаться переделать себя, потому что все, что находится в восьмом доме, оно всегда отражается на втором то есть если мы трансформируемся меняется наше питание если мы меняем наше питание мы трансформируем то есть если мы меняем да. свое сознание свои мысли движемся куда то в каком то направлении с точки зрения там, духовности и начинаем заниматься какими то практиками это имеет ой какой то огромный смысл имеет теперь вот, понимая вообще то астрологии астрологические да, аспекты да. этого это интересно. То есть в принципе, наверное, хорошо бы все-таки увидеть свою астрологическую карту и понять, в какой момент вообще лучше начинать заниматься какими-то изменениями в своей жизни. Ну, то есть, понимаешь, ну, внутреннее ощущение, наверное, появляется, что вот, да, вот пришло деле, время, да. пришло да. время там что-то менять, и сознание меняется. То есть нас к этому каким-то образом ведут. Но если бы еще вот проверить, да по карте, то тут вообще был, появилась полная уверенность или того, что делать надо или не надо, и тогда уже двигаться вперед с полной силой. Да, да астрологическая, астрологическая карта помогает подтвердить те, те тенденции, которые вы так уже чувствуете. То есть вы чувствуете, что о, пришло время. Обычно включается второй дом, хозяин второго дома, период планеты, хозяина второго дома включается, и, как правило, человек начинает экспериментировать с питанием. Если это молодой человек, у которого есть какие-то мысли в голове, он все-таки на каком-то высоком уровне развития находится, у него обязательно начнутся какие-то эксперименты и трансформация этой сферы. Это уже проверено на сотнях примеров. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И в каком ключе это надо делать, можно подсказать. И вот, как я сказала, можно вообще даже прогнозировать в какое время начнутся вкусовые изменения, изменения в том числе в базовых установках у человека. Как с этим быть? И вот я сказала еще о таком примере, когда мы начинаем корректировать питание, начиная вообще не с питания, То есть человек обращается с проблемой переедания, с проблемой зависимости пищевой. Пищевая зависимость и переедание это очень часто среди женщин случается, особенно, которые пережили роды и потом занимались долгое время ребенком и засиделись дома. Вот это типичный контингент, когда они не могут оторваться от холодильника и вот это еще после грудного вскармливания очень сильная проблема, потому что они вот в этом цикле находятся, питание, угу. питание себя, питание ребенка, угу. производство молока. Угу. И и потом у них депрессия, потому что это потому то, что они выглядят то, не так, как хотелось да, бы. Да, да, выглядят не так, как хотелось бы, замучено. и а, обращаются с проблемой, как снизить вес. Вот снизить вес это вообще не, не та цель, от которой надо писать, потому что это всегда не то, это, а, это будет туда-сюда, это будет один ну, это будет вектор, то в одну сторону, то в другую, mm -hmm. то набор, то снижение. Начинать нужно с довольства собой, с чувством самоудовлетворения и пересмотреть свои базовые установки. А базовые установки они пересматриваются во втором доме в питании. Как только пересматриваем базовую установку, сразу идет эффект на питание. И в самом гороскопе можно посмотреть, можно посмотреть вот тот же Юпитер. Я приведу это на конкретном примере обращается женщина, у нее большой набор веса, у нее депрессия, и она не знает, как реализовываться. Обычно это все в кучу идет, потому что это всегда взаимосвязано. Когда нет реализации, когда человек засиделся дома, он себя не любит, он себя не уважает, и, и скучно, в зеркало... а удовольствие каких-то каких хочется, да. чего-нибудь да. приятненького, и тут начинается то холодильник, то какой-то шкаф, где хранятся. Ну да, все понятно, поехали да. дальше. Да. да, и что? И э, в гороскопе у нее такая связка, что Юпитер стоит в третьем доме э, ну, в знаке Венеры в весах, mm -hmm. и, и там же находится управитель ее тела. Mm -hmm. И сразу видно, что комплекция у нее совершенно не худенькая, потому что Юпитер рядом стоит и э, ничто того не аспектирует типа Сатурна либо Марса, чтобы давало ей желание. А, ну, физи физической активности да. Марс, а Сатурн все время держит в теле. То есть, если есть аспект Сатурна на позиции, связанные с телом, то человек будет все время держать себя в теле. Просто Юпитер — это расплывчатость, умение расплыться до да, необъятных пределов, то есть хороший, хорошего человека. Должно быть, быть много. много. Да. Да. да, это принцип Юпитера. И я предложила начать не с того, чтобы себя ограничивать в сладком, конечно, Юпитер связан с сладким вкусом, и женщина постоянно заедает пирожными, там, шоколадом, чем угодно, своей депрессии, а с того, как найти увлечение, которое бы подходило под этот Юпитер в третьем доме, третий дом, дом рук. Я спросила, не, не хотела ли она никогда что-нибудь делать руками, даже какое-нибудь любое творчество, потому что стоит это знаки знаке Венера, и, по-моему, это была Накшатра Читра, связанная с дизайном. И она говорила, что занималась бисероплетением, mm -hmm. и вот вроде ей нравилось-нравилось, но сейчас времени уже нет, и сподзабылась. Mm -hmm. И а, это еще очень большая, большой потенциал, вот такое положение, когда Юпитер в третьем вместе с Лагнешем, с Солнцем, и в знаке творческом весов, там еще в есть такая свати, то есть мы все вместе собираем все параметры гороскопа и даем какую-то рекомендацию, что вы отличный коммуникатор, вам надо преподавать, устраивать мастер-классы, мастер-классы по дизайну, по какому-нибудь ручному, ручному труду. И вообще надо забыть про то, что вы там что-то переедаете, почувствовать свою ценность и так. То есть это, это не, мы не от этого будем отталкиваться, как похудеть. Потому что похудеть сама по себе это, это, это не цель. Да. Это, сред, это средство для достижения какой-то цели. Похудеть непонятно для чего. Угу. Чтобы нравиться кому-то, значит, не нравишься себе. То есть, ну, и вот это угу. постоянное хождение по кругу. И она начала заниматься, вспомнила, по-моему, рисование было какое-то, и все. И когда приходит вдохновение, уже не до еды, ну, и не до этого холодильника. Да. Да. И вот через это, через потенциал, через того, что мне удалось вдохновить человека, вспомнить все свои таланты, и то, что она когда-то все учила, это все не было не зря, потому что сейчас пришло время выйти на новый уровень с новым пониманием. И женщина с таким положением никогда не будет слишком худенькой. И вот этот стандарт красоты 90-60 на 90 просто он и всем подходит. Это нездоровый для некоторых стандарт красоты, который просто... И когда женщина себя принимает такой, какая она есть, ее конституции, это прекрасная полнота, здоровая, без переедания. Да, сладкий вкус ⁇ это часть ее жизни. Но это лишь часть ее жизни, потому что у нее есть еще много вкусов. Это вкус общения, общение преподавательского, потому что это Юпитер. Угу. А это заметность, потому что это солнце. И она просто стала лектором, лектором и проводить действительно мастер-классы какие-то и заниматься творчеством. То есть вот это, и с Диетой уже не было особых проблем. То есть она так же эти пирожные, только она... тоже не волновала ее так сильно, правда. Замечательно. Я думаю, что вот на этой веселой, такой позитивной ноте мы завершим сегодня наш разговор и продолжим в следующий вторник в то же время. Спасибо огромное, Аня. Было очень-очень интересно. И... Пожалуйста, находите Анну, я думаю, что мы напишем все это на Фейсбуке, где можно найти, как можно заказать консультацию. И обращайтесь к нам на SunGate Radio, это страница на Фейсбуке SunGate Radio и также веб-сайт sungateradio.com. Будем на связи и до следующего вторника, Анне, огромное спасибо. Вам тоже спасибо большое за внимание, Да, тоже было это... очень интересно побеседовать. Счастливо. До встречи. До встречи. Всего mm -hmm. хорошего.